Сосит меня, хули сосит меня, Что сзади машин череда! Всем надо туда, да Всем надо туда, а мне вот не надо туда, лай, ла лай, ла ла лай, ла лай, лай, лай, ла лай, ла лай, лай, лай, лай, лай, ла лай,